У нас третья тренировка шпица, и мы сегодня учим его команде стоять. Итак, чтобы научить команде стоять, нужно выполнить два разных движения в зависимости от того, в каком положении он находится. Вот если он находится лежа, то по диагонали кверху вести на корм. Ну сначала к носу подвести, а потом вот так вот кверху, пока он не встанет. И на себя. А если он находится из положения сидя, то вести его параллельно пола к себе, пока он не встанет. Ну а потом говорить ему короткое «да», и вот чтобы он привыкал вставать и по этому сигналу. А потом уже говорить команду закреплять, команды «стоять». Давайте попробуем научить его сидеть. Да, да, то есть он пока пробует встать и мы уже ему каждый раз говорим просто да, хотя хочется уже сказать стоять Сидеть Да Да, да, молодец А теперь подкрепляемся, теперь подкрепляем командой стоять Он делает то же самое, Барни, стоять Стоять, да, стоять, да, да, да. стоять Стоять? Да. Стоять? Да. Вадни, лежать. Да. Стоять? Молодец. Да. Стоять? Да. Молодец. Сидеть? Да, молодец. Стоять? Да, да, стоять. Да, да, да, да, да, стоять, да. Стоять. Нужно проговаривать у него там где-то на подкорке, на мажичке откладывается, что стоять это вот такое положение. И говорят, даже надо такого вот пару раз подкармливать, чтобы он стоял. Стоять! И вот он типа запоминает, что он стоит. Стоять! Кстати, для такого супер подвижного шпица это очень непривычное положение, что он стоит просто. Стоять! Он будет прыгать, бегать, сидеть там, лежать, но ну, точно вот так вот не стоять. Стоять! Молодец! Стоять! Да! Ну что, Барни сегодня был молодцом, он уже попробовал постоять, но пока еще делать это не особо четко. Но это и понятно, уже в голове надо держать все время больше информации. Я считаю, что закрепить команду, стоять он сможет только со временем, через недельку где-то. Мы посмотрим, как он это сделает. Нравится рубрика, лайкос и подписота, чтобы смотреть шоу Супер Дриссер. Барни, как всегда, сейчас передаст вам пока. Спасибо большое, что смотрели, как я выполняю упражнения. Я могу еще круче разных делать ну через время. Все, пока. Вы все сами слышали? Не так, что подписывайтесь.